Всем привет! Я Александр. Вы на канале "Зашумим". Сегодня я вам расскажу об одной из наших услуг – это установка электронной тонировки на примере вот этого автомобиля. Это Mercedes с класс купе. представляет эта услуга она на самом деле не сильно сложная необходимо в первую очередь из дверей достать оригинальные стекла вот они у нас лежат и установить туда наши стекла с полимерным покрытием также подключить специальные блоки к питанию автомобиля для того чтобы при подаче напряжения на полимерный состав который находится внутри наших стекла они могли менять прозрачность эти стекла с помощью вот такого пульта. Он имеет четыре положения. Одно положение выключил и три положения, которые регулируют степень светопропускаемости. Также к этим стеклам есть сертификат, который говорит нам о том, что эти стекла проходят по действующим нормативным документам. Это все, конечно, хорошо, но у нас есть Возможность сегодня проверить, действительно ли эти стекла соответствуют ГОСТу, который действует у нас сейчас в России. Для этого мы будем использовать специальный прибор, который позволит нам замерить э, светопропускаемость сначала штатных стекол, а потом уже мы замерим э, те стекла, которые мы установили. Так, для этого у нас есть прибор «Тоник». Э, он даже сертифицирован. И сейчас мы попробуем замерить степень пропускаемости штатного стекла. Так, у нас тут ну, практически 100%. Далее. Так, 73%. 73% – это степень пропускаемости оригинального двухслойного стекла автомобиля «Мерседес». Да, в принципе, по ГОСТ они проходят, потому что нормативный ГОСТ у нас, который действует в этом году, это 70% на пропускание лобового и ветровых стекол. А теперь давайте посмотрим, что нам даст наше стекло. Так, еще раз. процентов. 76 это степень пропускаемости этого стекла в режиме тонировки выключена, то есть тогда, когда оно максимально прозрачная. Сейчас мы посмотрим, какую степень затемнения дает нам это стекло. Сейчас я включу максимальную степень затемнения. Включается она нажатием на кнопочку «1». В среднем затемняемость стекла где-то порядка полутора минут мы ждать столько времени не будем. Когда оно полностью затемнится, мы с вами приступим к измерению степени светопропускаемости. Так, но ну прошло необходимое время для того, чтобы наши стекла затонировались. Вот так они выглядят в максимальном режиме затемненности. Значит, приборчики я тарировал. И сейчас мы посмотрим, что они, он у нас показывает. Так, показывает он у нас 12%. Что, в принципе, вполне себе нормально. То есть это, можно сказать, почти ничего не видно. с вами убедились, что эти стекла у нас проходят по ГОСТу, они соответствуют этому сертификату, который выдается с этими стеклами, и установка этих стекол на автомобиле абсолютно законна. Если вы любите ездить в тонированных автомобилях и не хотите нарушать закон, вы можете смело устанавливать себе подобные стекла, обратившись к нам, ну, либо в другую, любую другую компанию, которая занимается этой установкой. Хочу сразу сказать, что это очень недешевое удовольствие, но оно того стоит.